Всем здарова ребятки, сегодня с вами снова идем на Аплоне. сегодня у нас новый офигенный видеоролик, офигеннейший Я показал видеоролик и в Руберке опять лучший мод из всех, которые за последнее время видео. это мод на ловушке с шипами, короче, типа на них и ты начинаешь получать урон, короче, они круто выглядят, немножечко замаскированы, но короче они выглядят охрененно, ну короче это один из лучших модов, а давайте приступать, собственно я покажу как их получить, как они работают, как они устроены, как они выглядят, давайте погнали, досмотрите видео до конца, подпишитесь на канал и все, собственно, да. Посмотрите дури мои ролики, может они вам понравится. Помогите мне набрать часиков просмотра и, и подписчиков. Погнали. Итак, в инвентаре креатива, собственно, этих предметов нету. То есть, если вы произносите выживание, но в инвентаре креатива, типа, ни в одном из разделов этих предметов нет. Их можно получить только командами. Ну, можно выживание, можно какие креативе, не важно. 4 в любом случае придется включать. Если же мы напишем команду give, собачка S, допустим, и нам потребуется, потребуется написать forge, так, Forge, И после этого, собственно, очень много вариантов самых различных. Прям очень много вариантов. Но выдавать их здесь я не вижу никакого смысла, так как здесь мы можем получить по одному, по одному каждый из этих блоков, а можем сделать по-другому. Чтобы все их получить, мы можем получить, допустим, написать команду FU. Нектион. Ой, не так. Функцион. Вот так, функция, короче. И после этого мы имеем здесь в этом моде 6 функций. 6 типов ловушек. Деревянные, каменные, незаритовые, железные, золотые, алмазные. Собственно, вы все видели. Допустим, начнем с GIF. Давайте выдам себе, например, gold. Так будет красивее. Так, GIF, нижнее подчеркивание. Ой, не так. GIF, нижнее подчеркивание, gold. И после этого спайки Спайки, если что, это вот эти шипы, типа Так, ссылочка на в описании, описании, Но не забудьте подписаться и досмотреть до конца Вот так мы получаем э -э Раз, два Ну, короче, тут получаем мы Восемь этих штук, вроде бы Раз, два, три, да, восемь штук Золотых Вот так вот они выглядят Они действуют только на меня То есть я на них буду становиться получать полтора урона Каждый раз когда я буду на них становиться Да, есть минус, я не получаю урон постоянно только когда я за них становлюсь сразу, шипываюсь, да я получаю урон. Да, это минус. Мобы не получают урон. То есть получаю урон только я. А мобы не получают. Получаю я урона одинаково. На какой бы из них бы я не встал, они просто имеют разные текстурки, типа все. Не понял за бар, а бар, барбах. Так, они просто имеют так, курица, отойди Они имеют просто разные текстурки. И все имеют золотые шипы. Здесь это ради текстур сделано. Вот такая вот фигня, собственно. Где они? Ух, <связь> и далеко. Так. Сейчас выдадим себе давайте... Ой. Ну я здесь поставил. Ладно, неважно, Хочу встать на него. <связь> все, пофиг. Давайте теперь выдадим себе следующую функцию. Например, надо написать э -э функ функция. Допустим, GIF, нижнее подчеркивание диам. Не знаю, зачем я беру драгоценные только на пофиг. Вот так вот. Диамонт Спайкес По идее, скорее всего Было продумано так, чтобы Типа каждый из этих типов Наносил разный количество урона Типа алмазные там носили больше чем золотые там на полу урона Допустим, или акты по-разному Работали, но судя по всему У автора так сделать не получилось Я не знаю почему Типа я не сильный модописатель там не сильно в этом разбираюсь, но думаю, чисто ипотически это было возможно. Это просто недоработка. Возможно, это будет исправлено когда-нибудь в будущих версиях, в будущих видео. Но эти тоже наносят нам полтора урона. Как вы видите, точно за у 1, 0. Вот так вот. Выглядят они, собственно, плюс-минус тех же текстуры, С учетом того, что они просто имеют золотую каемку. Но самое реалистичное все-таки будет, наверное, деревянное. Поэтому давайте кому выдадим себе их. Function так, GIF Нижнее, ой, нижнее подчеркивание, Wooden э, Spikes, вот так вот Ой, ой-ой-ой, не туда Не туда полез Сорян, так спайкис. Так, кстати, ребятки Вот если вы досмотрели этот момент, вы во-первых, напишите в комментариях Слово э, Ловушка Я закреплю, во-вторых, ребят Если вы хотите больше роликов от меня то есть больше роликов видеть на моем канале подобно с крутыми модами Да, вот тут выглядит, кстати, конечно, вообще круто Короче, хотите видеть больше роликов крутых на моем канале Тогда мне потребуется ваша помощь небольшая Помогите мне набрать, короче, часиков просмотра Мне их надо бы поднять статистику Короче, просто ходите, типа, по листам Там, может, у меня на странице или по своим Просто смотрите мои ролики, может быть, с компьютера в несколько вкладок, типа, ну вы поняли Вот так вот Так, деревянный у нас, вот так выглядит Наносит вот хп, опять же Неплохо наносят, что-то они меня быстро убили Я прям не ожидал, так, куда, а куда бежать? Так В принципе, из них можно было бы сделать Типа какие-нибудь испытания, знаете, типа по ним надо будет Пропаркурить где-нибудь Типа вот, например, по этому ряду Пробежать, чтобы не умереть, там например, вот так Но я пробежал, но я пробежал Чисто, потому что я пробежал Если бы я не бежал Я бы там сдох Ну, просто они не успевали, типа, наносить мне вот урон вот так. Короче, офигенный мод. Подпишись на канал. Ну, опять же. С колокольчиком, кстати. Кто смотрел до этого напишите слово дерево. Напишите ловушка, потом дерево. Если вы вот этого момента. Такой комментарий точно первый закреплю. Вот так вот. Ну а на этом подпишитесь с колокольчиком обязательно. Колокольчик это прям важно. Без колокольчика вы не будете получить уведомления. Ну а на этом я сейчас сдохну. Всем удачи и всем пока!